Опять же, у нас небольшой интерактив. Давайте, давайте с вами вспомним, ну, посмотрев трезво по сторонам, как обстоят дела сейчас в нашем обществе, как у нас сейчас усредненно выстраивается семейные отношения. Как попала версия? Да, ну схема не, не нарисовалась, все равно же схема есть. Но ну, вот есть, вот сидит мужчина. И вот ты, Будешь теперь среднестатистический мужчина, среднестатистическая женщина. Чтобы, я не буду вас не волнуйтесь. Чтобы они визуализировали. Как, как вот из-за этого отдельная женщина, отдельный мужчина, может случиться семья в нашем обществе. Давайте все постепенно. То есть этот мужчина должен увидеть эту женщину. И что он должен захотеть? Её, захотеть ее. Он должен подрулить к ней и сказать, мадам. А не хотите ли, ну, там, в зависимости от культуры. Сразу ко мне поедем или заедем пиво возьмем. Да? Скорее, скорее всего, через обрадованная женщина, что на нее кто-то ну, обратил внимание. Часто не меня постричь, а с среднестатистической э, женщины. Она сходит с ним на свидание, посмотрит, прикольно ли с ним. И через, ну, не на первом свидании, конечно, но на втором. На втором свидании у них начнется ну, сексуальный роман. То есть у нас семьи строятся на основе любовной симпатии, да, сексуальной симпатии, которая быстро перерастает в сексуальный роман. И они начнут интенсивно заниматься сексом. Мужчина будет рад от того, что все-таки есть, ну, есть баба, классная теплая, радостная. Она будет рада от того, что ну, у нее есть мужик, и скоро он ее возьмет замуж. Такая есть версия. Мужчина пока об этом не знает. И ну, так же да, это происходит. Да. Или какие-то другие варианты. Ну там сроки чуть-чуть там, но ну, да. ну, в принципе будет такая история. Через какое-то время кто-то из них начнет пытаться перевести сексуальную интригу. Нечего другое. Мы можем предположить, что это, скорее всего, будет красивая женщина. Потому что уж точно это не будет мужчина. Ну, если, да, опять же, давайте усредняем. Берем рандомно 10 человек, выстраиваем тех, которые хотят сексуальный роман перевести в семью. Сколько из этих 10 человек будет женщин и сколько мужчин? Мы можем предположить, что... Я бы даже сказал, что 10 будет женщин, но давайте все-таки сделаем небольшую скидку. Пусть будет 9, да. Потому что сказать 9,5 как-то неудобно. Неудобно. И это милая дама насчет изо всех сил. А, а, а. Ну, может быть, ну. Нам надо как-то продвигаться в отношениях, хотя мужчина не очень понимает, куда продвигаться, он уже на вершине. Ну, славы, да, он уже максимально глубоко продвинулся. Он сейчас только воспроизводит оргазмы с этой удивительной женщиной, искренне уверен, уверены в том, что она кайфует от этой истории не меньше, чем он. И вот эти все истории о том, что ну давай поживем вместе, а что я для тебя значу, а может быть подойти к вопросу серьезно, а давай я познакомлю тебя с родителями и своими детьми от первого брака. Эти все вопросы почему-то мужчину, скорее всего, дети из 10 сильно вдохновлять не будут. Но тем не менее, девка хорошая, стонет радостно и в какой-то момент, возможно, Возможно, он скажет, ну ладно, оставайся сегодня уже, что-то это самое. А у нее уже и зубная щетка с собой, и сменное белье, все уже в сумочке аккуратненько сложено. Да, она начинает интенсивно что делать? Убирать, стирать, э, гладить, то есть быть кем? Женой. Всем рассказывая, что мы присматриваемся, я должна уждать, какой он в быту и тому подобное. И как только они съедутся На этом женщина не успокоится И она начнет дожимать ну, Что надо идти дальше То есть ей кажется, что она идет дальше И начинает дожимать Что надо как-то это все что зафиксировать а, а ты не думала ли жениться а ведь это, ну, Опять же 9, 9 из 10 Скорее всего это будет женщина И в какой-то момент Может быть может быть через год, пять, девять, пятнадцать. Ну, все-таки, чтобы не париться с детьми, потому что уже четверо детей, и они расписываются. В нашем обществе нет. Мы люди свободные, эмоциональные, нам надо любовь, морковь и всякая э, история.